Счастье, здоровья вам всем, Новос... там же не только новосибирцы. В основном новосибирцам желаю счастья и здоровья. Если бы у меня было много денег... А мы думали, это парень с фантазией. Нескончаемое количество... Я еще не, не знаю, ну... Мне, чтобы понять, как мне город, нужно хотя бы три дня в нем побыть. А тут мы прошлись по одной улице, с нами фотографировались много прям. Мне друзья устроили на день рождения. Вот крутой праздник. Сделали мне квест, притащили меня на скалодром с завязанными глазами. И там было, наверное, человек 50 людей. Треть из них даже не знал. Вот, просто устроили праздник мне. Ну, вот такой, такой был подарок. Ничего такого веселого не было. А, мне не удается. Кстати, я единственный из импровизаций, которому не удается сохранять бодрость. Я самый вялый человек, мне кажется. <музыка> какую мне выбрать? Я бы выбрал любую сверхспособность. Невидимым можно было бы побыть. Вы бы какую выбрали? Не спать? У меня такая есть просто. <музыка> так, если бы про меня... Какой бы меня актер играл? Роберт Дауни-младший, да, он неплохо. У тебя вообще-то есть другой друг-актер. Да, но он плохой.